Привет всем, сегодня я на улице, сейчас гуляя по своему родному городу, мне пришла рекламная кампания от неблогера, которым, о котором я говорил в том выпуске ДДБ, который еще не вышел, он сегодня-завтра выйдет. Но для вас он уже вышел И получается Сейчас я Сделаю Маленькие жесты Которые рассказаны В инструкции в видео. Это рекламной кампании. Вложу в тикток И вам это подробно расскажу Как я это сделал И э, Что мне за это Дадут Ждите, сейчас зайду в какой-нибудь кафе и все сделаю и вам покажу. Вот смотрите ролик до самого конца. Сейчас зашел кофейку пить в свой любимый ресторан без старого питания. И сейчас я расскажу, как я буду зарабатывать в этом уровне Как вы сейчас посмотрели, мне пришла рекламная компания, где я заработаю 30, 30 рублей. Ну, конечно же, эти деньги я заработаю с одной только рекламной кампанией. Но никто не говорил, что, что нельзя использовать несколько, компаний, о, несколько аккаунтов. Я сниму два видеоролика, тем самым я заработаю 660 рублей двух рекламных кампаний если это рекламная кампания не в тиктоке а в инстаграме то у меня там аж 3 аккаунта я могу заработать аж мог бы заработать аж 990 рублей тем самым а, больше один чтобы, но и 5 процентов уже бы покрыл так, открою сейчас кофе мой любимый кофе латы получается, я заработаю с этой рекламной кампанией вот тут где-то будет мой подробный видеоролик как я оформлял видеоролик, который является рекламным из-за которой мне придет вот эта определенная сумма денег 330 рублей с одного поста сейчас я э, залью один видеоролик один видеоролик оставлю на вечер мне осталось его снять смонтировать и получается выложить в наш тик э, аккаунт у меня их э, два тем самым два рекламных акции все я получается снял один видеоролик э, вечером я сниму еще один видеоролик э, уже без лица своего надену костюм деда мороза поскольку сейчас скоро новый год и это будет в тематику и мне моего, моего лица не будет видно и получается я получу за эту рекламную кампанию 660 рублей сейчас у меня в том видеоролике будет 330 рублей я уже заработал вот они, они у меня сейчас покажу даже. Сейчас сняты только вот мои рублей, заработанные э, с нуля без вложений. Это все легально, потому что вся хозяйка этого приложения платит налоги. Тем самым мы не платим налоги, мы блогеры, потому что мы не так лучше много зарабатываем. Если, конечно, у меня два аккаунта, сейчас я 300 а, вот эти рублей а, с одного рекламного аккаунта заработал, но у меня их 4 а, вроде. Я мог в 4 раза больше заработать, но я и не заработал, потому что забыл про эти аккаунты. И, получается, сейчас я залью два рекламных поста в ТикТок и тем самым заработаю еще 630 рублей. Да, тут тоже 630 330 рублей. И я просто навсего не стал снимать эти 30 рублей, потому что банкомат не дает вывести мелочь. знаю, какой день уже пошел нашего эксперимента, но привет всем. Меня зовут Данил вон на канале Заблтв. Сегодня я э, заработать попытаюсь в 2, а то и 3 раза. Сегодня я расскажу поточнее, как я буду зарабатывать свои деньги. Первый способ это Проект. Не блогер, который помогает заработать деньги э, на своем инстаграме, э, на своем тикток аккаунте и других соцсетях от э, 100 подписчиков э, или 100 друзей, э, как там, э, в какой сети, соцсети, как располагается аудитория. Я заработаю на... несколько рекламных постов. Я думаю, мне придется этот выпуск. Выпуска я буду снимать около недели, то есть то есть 7 дней. И получается второй способ заработка. Вот тут будет чат показан, где публикуются все автотранспортные происшествия, то есть ДТП. И кто первый сообщает, туда выдвигается АВАРКОМ. АВАРКОМ это служба, которая оформляет ДТП, кроме ДПС ГАИ. И получается, кто сообщил, если оформляется ДТП, то им определяется на карту определенный процент, то есть 250-300 рублей. В моем городе этих варком служит несколько, то есть они платят от 200 рублей до 300 рублей. И получается я буду э, проходить мимо, если вижу какой-нибудь ДТП, сообщаю в этом чате. И получается, э, туда выдвигается варком, мне потом, если оформляется, 250 рублей капать на счет на карту э, моего банка получается таринки способ это просто заработок э, на товарах на товары которые я буду покупать на заработанные э, теми э, двумя способами получается и э, покупать на этот те деньги товар и продавать эти товары на авито досках объявления или Юлы. Четвертый способ заработка, это я, возможно, буду брать товары, которые отдают даром или отдают за шоколадку, за килограмм каких-то фруктов, и потом перепродавать их на тех же площадках, тот же Авито, Юлы или местных досках объявлений. И получается, тем самым я думаю дойти э, рубеж 200 тысяч, под каких подписчиков 200 тысяч рублей. И получается, всем приятного просмотра, готовьте чайоку и погнали. Мне кажется, это фраза Димы Гордей. Готовьте чаёку и приятного просмотра. Сойдем в холодильник. Цюм. Денеж 700 рублей. Цена? на котором 500 Спасибо за просмотр этой серии. Поставь лайк, подпишись на канал. Третья серия уже снимается. Всем удачи и всем пока.